Тебе, брата. Отлично! Командир, любишь музыку? Командир, там, музыку кто любит? Вот как он, блядь, дну пробегает.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 Ребезну, сука, я что-то с в в не Твоя улыбка не для меня, но дам я не могу. Я правда. Да, но поставил, ладно. Да, любите или не любите? Эй, уводы, любите или нет? Да закрой тут уже. Вообще, так никто не говорит, Робин. Так ты ответь, любишь или нет? Ты олень, блядь, рэп закрыл тут. Чита, а? Братушку Братишка, батя он читал во всем пострелил.